19 июля в Казанском федеральном университете состоялась конференция, направленная на противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи. Модератором данного мероприятия выступил директор департамента государственной службы кадров и управления делами Министерства образования и науки Российской Федерации Владимир Голубовский. То, что мы находимся на земле Татарстана, это не случайно. Здесь проводится большая серьезная работа, связанная именно с профилактическими мероприятиями, которые наши коллеги из комиссии антитеррористической анти... э, э, вместе с нашими э, учеными, исследователями, изучая идеологию, изучая вопросы экстремизма, изучая те пагубные последствия, которые связаны с террористическими актами, дают свои рекомендации, и чтобы в будущем избежать этого. На дискуссионном мероприятии побывал и сам ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, а также и другие представители власти, занимающиеся антитеррористической и антиэкстремистской деятельностью. Для нас э, тема конференции очень актуальна, потому что у нас учатся студенты более 45 стран. И э, вот вопросы профилактики экстремизма, терроризма защиты информационного пространства является одной из главных работ в области воспитательной деятельности. По итогам конференции эксперты пришли к выводу, что молодые люди, страдающие от психологических комплексов и социальной неустроенности, наиболее часто подвержены влиянию членов террористических организаций. Таким образом, первоочередным действием образовательных учреждений должны значиться мероприятия, направленные на создание условий для полноценной социализации каждого члена общества. Чтобы наши дети, дети не только по Волжье, но и всей России не были вовлечены в это страшное зло, которое на сегодняшний день, к сожалению, имеет место быть практически в любой части земного шара. И мы сделаем все возможное нашей конференции, чтобы выработать новые подходы, новые веяния, новые идеи для того, чтобы мы могли сегодня идти не только по пути Искоренение этого зла, но в первую очередь и по пути профилактических мероприятий, которые как никогда нужны нам сегодня. Регина Фухрудинова, Рамиль Пикбаев, Универньюз.